Эсэк. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный. Курс. English. Хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Peter Corbettios. Сегодня у нас краткие фразы на английском. Итак, дорогие друзья, нам необходимо сказать на английском. Видели, что Саакашвили ест свой галстук? Давайте пойдем от простого и просто скажем, Саакашвили ест свой галстук. Как это будет по-английски? Саакашвили ест свой галстук. Есть – это eat, eat, to eat ест yes. uh, продолжение какое-то настоящее время утверждение значит будет э, так сакашвили В конце с иц his тай he тай потому что это настоящее время потому что это утверждение и э, если есть место менее он она оно, в данном случае Сакашвили, он значит Сакашвили и his time. Саакашвили ест свой галстук. Что нужно сказать про такие типы предложений? Видели, что Сакашвили ест свой галстук. Необходимо сказать, что такой принцип построения предложения в английском языке, собственно, не только глаголу видели, но и говорили, что видели, что в данном случае... Слышали что, предполагали что, полагали что, ожидали, что там поезд приедет в то Тоже так же будет строиться. Только вместо Сашвили будет поезд. Ожидали, что поезд будет в Трем, там, например. Вот. Или сообщали что, считали что, думали что, обнаружили что, объявили что, было известно что. Нашли что. То есть, тут только глаголы подбирать. Теперь, э, относительно того, как строить такое предложение. На первом месте, вы видите, стоит вот э, местоимение. В данном случае, Сакашвили, он. Дальше идет всегда глагол. Вот он, воз. Потом основной глагол, видеть. Дальше остальное предложение идет и так чтобы сформировать такое предложение видели что сакашвили ест свой галстук необходимо использовать глагол воз если это прошедшее время видите видели значит это прошедшее время значит глагол надо использовать воз а если сказать видят говорят что сакашвили э, кушал свой галстук говорят или ви значит видят или слышат в настоящее время. Значит, здесь вместо глагола «воз» будет из. Из в настоящем времени. Во. Из или М эм или А в настоящем времени. В прошедшем «воз» глагол будет или в множественном числе числе и Итак, чтобы сказать видели, что Сакашвили есть свой галстук», необходимо сказать в начале Сакашвили. Дальше идет глагол «воз», потому что в прошедшее время видели. ВОЗ и СИН. Глагол ТУСИ – видеть. Глагол неправильно имеет три формы и берется всегда третья форма. СИН. Итак, Сакашвили ВОЗ СИН – видели что? ВОЗ СИН – ТУ – это будет что? ВОЗ СИН – ТУ – это будет видели что? Так переводится. Видели что Саакашвили ТУ и ТХИСТАЙ? Ест свой галстук. Саакашвили воз син туит хистай. А как, допустим, сказать, что Сакашвили съел свой галстук? Видели, что Сакашвили не ел свой галстук, а съел? Значит, тут мы должны показать результат. Должен быть как бы перфект. То есть, использован обязательно должен был глагол have, have использоваться. Итак, будет то же самое, Сакашвили was seen to have eaten his tie, have eaten his tie, видели, что Сакашвили to have eaten, съел, буквально съеден, his tie, его галстук, вот и все, ничего сложного нет. Если вы хотите отрицать, что Сакашвили не съел э, свой галстук, необходимо вот сюда вставить нот, Саакашвили вознот not seen to have eaten his tie. Или вот здесь нот поставить. Саакашвили, э, видели, что Саакашвили ест свой галстук. Или, если хотим сказать, не ест свой галстук, значит, здесь надо поставить нот. Саакашвили was not seen to eat his thigh. Ничего сложного нет. Такую конструкцию запоминайте, потому что здесь можно стоять и видели, и слышали, и говорили или говорят, и слышат, и видят, и знают, и считают, и полагают, и предполагают, и ожидают, и сообщают. То есть любой глагол может предстоять стоять. Если здесь обезличенные предложения, то можно вот брать такую конструкцию. Это очень правильная конструкция. И я желаю вам успеха. Отрабатывайте ее, заменяйте другие слова, предложения, и успех непременно придет. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале э, Питая Горбатьюкс. Я желаю вам всяческих успехов. Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. See you later. Всего вам доброго. Пока.